Берегиня ⁇ это та, которая знает все сердце, все знает, все знает, абсолютно все знает. Она так классно фильтрует всё, всякую информацию от ума, что даже если ей гуру светила, бриллиантовая скажет, сделай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, совершит 100 миллионные просчеты, и она за них заплатит бешеные деньги, она придет с этим всем добром домой. И сделает только то, что ощутит ее сердце, и это будет для нее правильно. И она не будет себя за это корить. И она не побежит скупать все, все, все, все пунктики по пунктикам списка, которые сказала светилу или которые, знаете, как говорится, с разных трибун и колоколен мы читаем, «Проведите вот так ретроградный Меркурий, проведите вот так затмение, проведите вот так, повесьте это, не уберите это, это полезно, это вредно, ой, Господи, запуталась». Так вот, берегиня — это та, которая не запутывается никогда. ее невозможно сбить с толку. Она не бестолочь, понимаете? У нее во всем толк, потому что… Она вот здесь все знает. Берегиня живет в сердце, в сердце. А чувствует, ну, в общем-то, пространство матки. Чувствует, чувствует маткой, да. Ну, я так называю, как бы не в плане привязки к органу физическому. Просто свадхистана как с центр сенсорности — это то, что чувствует. А сердце это то, что принимает решение. Ну, вот так постараюсь это сейчас объяснить.